Маржинальная торговля, торговое плечо, тестирование стратегий. Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов. И я хотел бы разобрать очень такие важные понятия о маржинальной торговле, торговое плечо, которые очень часто люди, трейдеры, задают вопросы, и не всегда всем понятно, что это такое, для чего это нужно, и как это правильно, грамотно использовать. Особенно это касается тестирования торговых стратегий. Поэтому сегодня я постараюсь не кратко, а более подробно рассмотреть эту тему, рассказать все о маржинальной торговле и рассказать самое главное об опасностях, которые несет в себе эта маржинальная торговля. Давайте рассмотрим все по порядку. Еще раз, какие темы мы рассмотрим. Поговорим, что такое маржинальная торговля. Я расскажу о торговом плече. Мы это рассчитаем все. Особенно для фьючерсов возникает в этом сложность. Немногие, не все понимают, сколько стоит реальный фьючерс, который они покупают при торговле. Дальше мы рассмотрим, для чего нужна маржинальная торговля. Посмотрим тестирование роботов в терминале Quick, как это для роботов для терминала Quick, как это можно сделать. И поговорим об опасности, которая возникает именно при маржинальной торговле, чтобы вы понимали, где у вас может быть какой-то подвох. Главное, чтобы денег у вас всегда хватало, и чтобы брокер не выставил вам так называемый margin call. Когда у вас не хватило денег, когда начинает идти в вашу сторону, а денег уже нет, чтобы позицию поддерживать. Итак, что такое маржинальная торговля? Вот не надо путать маржинальную торговлю с взятием денег в кредит. То есть вы покупаете квартиру, у вас денег нет, вы берете их у банков в кредит, и за это платите определенный процент. Здесь не так. Вы Реально, покупая фьючерс или продавая фьючерс, ничего у брокера, брокер вам в кредит не дает. Он организует вашу торговлю так, что вы вроде бы покупаете более дорогой актив, то есть стоит он 10 рублей, а вы его покупаете за 1 рубль. Но брокер строго следит, чтобы как только вы свой рубль потратили, он тут же вашу позицию закрывает, то есть не дает вам залезть в его деньги. То есть это не взять денег кредит, а это некая определенным образом организованная торговля, при котором брокер просто позволяет вам покупать более дорогие активы на полную стоимость его, которых у вас денег не хватает. Ну давайте сейчас поподробнее рассчитаем плечо, рассчитаем маржу, которая требуется для этого, и вам будет уже более понятно. Ну для начала мы берем акции. Тут все просто. То есть у вас есть, вот давайте берем акцию «Газпрома», стоит она 155 рублей 40 копеек, вот на тот момент, когда я ее смотрел в стакане. И вам для покупки акции нужно именно 155 рублей 40 копеек иметь на своем счету. Меньше вам брокер ее не позволит купить, больше деньги просто останутся на счету. Это так называемая торговля с первым плечом, и при этом маржа, которую требует брокер, составляет 100%. То есть вы сто процентов оплачиваете стоимость акции газпрома но ну, единственно там нюанс кто торговал акциями вы просто не одну акцию а только 10 можете э, лотом 10 акций купить но в любом случае вы покупаете 10 акций газпрома и платите за это 1554 рубля вот столько денег вам нужно и при этом вы только свои деньги используйте. И в этом случае брокеру все равно, что произойдет с акцией Газпрома. Вырастет она, упадет она, неважно. Брокер возьмет с вас комиссию определенную, там, не знаю, 50 копеек или рубль. И все, брокер на этом его действие заканчивается. Он не контролирует ваши риски. Хоть теряйте 50%, теряйте 70%. Что произойдет с акцией Газпрома, абсолютно брокера не интересует. Это должно интересовать в этом случае только вас. А вот теперь возьмем фьючерс на нефть. То есть это уже фьючерс. Ну, кстати, кто не знает, что такое фьючерс, лучше посмотреть отдельное видео, есть на нашем канале, где я рассказывал, что такое фьючерс, чтобы вам уже это видео посмотреть после того, как вы поймете, что такое фьючерс. Чтобы рассчитать нам стоимость фьючерса, нам потребуются следующие данные. Нам потребуется цена, цена в стакане данного фьючерса, стоимость шага цены и размер шага цены. Вот давайте откроем терминал QUICK и посмотрим, где это вообще найти. Для этого нам потребуется такая табличка, как такая табличка, которая называется «Текущие торги». Вот она перед вами открыта. И здесь нужно настроить, ну правой клавишей мыши, кто не знает, редактировать таблицу. Здесь вот есть доступные параметры. Здесь поля и нам потребуется здесь вывести для дальнейшего работы ГО покупателя нам потребуется шаг цены и стоимость шага цены. Вот пожалуйста акция у нас. Цена мы видим в стакане 155.80. То есть вот сейчас для покупки одной акции вам нужно 155 рублей 80 копеек иметь на счету ну плюс там комиссия брокера рубль ну с акциями все понятно теперь давайте перейдем к фьючерсу возьмем нефть потому что у него дробный шаг с ним все интереснее вот что такое цена 67 стаканей это как многие думают цена контракта нет чтобы рассчитать стоимость самого контракта сколько он стоит реальную его стоимость нужно проделать следующее то, что у нас здесь написано а, схематично мы берем цену в стакане умножаем на стоимость шага цены и делим на шаг цены все это мы здесь видим стоимость шага цены 651 кстати кто не знает зависит он от валюты стоимость этого шага цены и размер шага цены он сам 1 сотая то есть вот по такой формуле мы вычисляем Стоимость контракта. И вот при цене 66.9 в стакане. Стоимость шага 6.51 на текущий момент. Шаг цены 0.01. И получается контракт стоит 43 ,551, там рубль 90 копеек. Вы просто можете взять калькулятор и вот так реально проверить, посчитать. Или можно использовать программу Excel, например, для расчетов. Очень удобно в ней работать. Вот цена контракта. То есть, чтобы вам купить на свои деньги этот контракт нефти, вам потребуется вот такая сумма денег. Но реально, чтобы купить один контракт, вам требуется денег не столько. Не 43 тысячи. А вам требуется только размер гарантийного обеспечения покупателя. Смотрим в таблице, и она составляет 5.03253. Вот гарантийное обеспечение. То есть реально, чтобы купить более дорогой контракт, вам денег потребуется меньше. Так организована торговля фьючерсами, так называемым плечом. И давайте теперь рассчитаем размер этого плеча. Размер плеча это цена контракта разделить на ГО. То есть 8,67. То есть вам потребуется в 8,67 раз меньше денег, чем реально контракт нефти стоит и теперь рассчитаем маржу рассчитывается она по такой формуле го наоборот делится на цену контракта умножаем на сто процентов брокер требует от вас на текущий момент 11 три сотых процента вот при таких ценах в стакане и при такой стоимости шага цены цена в стакане изменяется то есть маржа может тоже меняться цена подорожает маржа может измениться на небольшое значение Стоимость шага тоже может измениться, если изменится цена доллара к рублю. Когда произойдет очередной клиринг, брокер, вот эту вот маржу или гарантийное обеспечение может подкорректировать. Изменится стоимость шага цены, изменится цена. То есть вот эта маржа, которая вам необходима, она меняется. Она приблизительно, вот если ничего сверх волатильного там не происходит никаких движений резких на рынке она приблизительно около вот, там 10 процентов есть для нефти она может быть меньше она может быть больше когда увеличивается маржа когда увеличивается волатильность пошло какое-то резкое движение по нефти особенно падение может спровоцировать что маржа может увеличиться до 15 до 20 процентов вот как рассчитать плечо и маржу вот что это такое теперь давайте Посмотрим пример реального тестирования робота. Ну, возьмем на примере роботов из комплекта 11 торговых, 13 торговых роботов. Вот на нашем сайте kbrobots.ru роботы, комплект торговых роботов. Ну, вот здесь список роботов, которые есть. Вот здесь общее описание по всем роботам и список роботов. Мы будем рассматривать скользящее среднее. Прямо здесь кликнем на него, откроем страничку. Мы будем рассматривать робот на основе индикатора скользящей средней. Сейчас мы для него проведем тестирование при помощи программы Amibroker тестера. Вы также можете, заказывая робот, заказать и курс по подбору прибыльных параметров. И также можете в программе Amibroker проводить тестирование. В чем преимущество, что Quick не позволяет вам тестировать. Но мы написали от наших торговых роботов написали готовые формулы формула у вас есть вот она перед вами вам разбираться как она написана не нужно вам нужно просто провести тестирование как это сделать все подробно есть и описано в курсе по подбору прибыльных параметров Мы сейчас подробно это все разбирать не будем нас интересует сейчас только один параметр это расчет, это установка маржи, как ее понимать и какую нужно ее устанавливать. Здесь есть так называемый параметр settings, то есть настройка тестирования. И один из параметров, который здесь есть, это маржа счета. Вот здесь маржа счета, который изменяется, соответственно, ну, от 0 до 100. То есть то, как мы говорили, это торговля один к одному. Вот мы сейчас устанавливаем торговлю один к одному. Какой у нас здесь фьючерс? Давайте посмотрим. У нас сейчас взят фьючерс рубль-доллар. Ну давайте на нем проведем тестирование. Здесь можно не только тестировать, можно оптимизацию сделать. Вот сейчас за сколько? За 10, меся... Где за 10 месяцев, где-то происходит... за 9 месяцев происходит тестирование за 3 квартала 2018 года. И достаточно быстро тесты проходят. И вот здесь сразу выдается лучшие параметры, которые можно использовать. Мы их сейчас подставляем и проведем уже бэк-тест, так называемый. То есть тест уже с подобранными, самыми прибыльными параметрами. Я их уже предварительно здесь установил. Как это все делать, это в курсе есть. Сейчас на этом не останавливаемся. И провожу бэк-тест. Делает все брокер быстро. И сразу смотрю отчет. Отчет reports. Загружаем. И смотрим графики. Ну я люблю на графиках смотреть. Вот перед вами такие графики. Кривая доходности. Ниже просадки за это время. И ниже доходность там по месяцам идет. Ну здесь у нас 9 месяцев было по сентябрь видите даже два месяца здесь было убыточно я тут ничего не придумал взял вот фактически сейчас с головы что-то протестировал чтобы показать рассказать что такое именно что такое маржа сейчас мы говорим о марже тестирование и это все отдельно в курсе есть Итак, за год за 9 месяцев 30 процентов мы заработаем ну результат хороший ну, ну нормальный по крайней мере мы в плюсе Кривую доходности смотрим. Да, она растет. Есть просадки, но это неизбежно. Робот трендовый, поэтому есть тренд. Растем, вот как здесь. Резкий рост вот здесь есть на кривой. Вот он, какой-то тренд прошел. Боковичок. Слабенький рост, боковик. И опять резкий рост, и опять боковик. Так работают трендовые роботы. Можно, конечно, сделать, ввести много дополнительных фильтров, параметров. Кривую можно сгладить, но, как правило, сглаживается она на истории. На истории вы ее сгладите, а пойдете на реальный счет, то есть в будущем, когда начнете торговать, кривая все равно у вас не будет гладкой и красивой, как на истории. Поэтому я не сторонник огромного количества параметров, которые сглаживают кривую, но на истории. Итак, получили некий результат. Но это так было, если бы мы торговали на акциях. Вот стопроцентная маржа. То есть брокер требует процентов денег держать, если мы покупаем контракт. А у нас фьючерс. И фьючерс позволяет нам использовать плечо. И вот мы берем 50%. Предполагаем, что брокер требует у нас 50% маржи. То есть это второе плечо. Имея на счету 100 тысяч, мы можем купить реально контрактов на 200 тысяч. Давайте проведем окей okay. проводим опять бэк тест и смотрим снова отчеты что у нас получилось вот я так вот давайте рядом их поставлю вроде бы кривая доходности выглядит совершенно так же это нормально потому что параметры такие же но что отличается у нас изначально мы поставили по тестам был 1 миллион и с первым плечом у нас через 9 месяцев стало миллион триста двадцать. А вот со вторым плечом у нас уже с миллиона стало миллион семьсот. Есть разница? Конечно есть. Делаем следующее. Опять делаем настройки и ставим уже пятое плечо. То есть как будто прокер требует 20%. Проводим еще раз тесты и снова смотрим, также выводим отчет. Смотрим, сравним уже три графика и вроде бы ничего не изменилось. Вот ставим их рядом и смотрим, что у нас получается. Я в неправильной последовательности поставил. Вот было первое плечо, второе плечо и пятое плечо. И обратите внимание, с пятым плечом мы... Получили через 9 месяцев 3,5 миллиона на нашем счету. За счет чего? За счет того, что мы, брокер, позволил нам использовать дополнительное плечо. Но давайте теперь посмотрим просадки. Просадка максимально составляла 6% где-то в середине года было. Это с первым плечом. При просадке 6% заработать 30% очень неплохо. Следующее. Второе плечо мы заработали 68%, а просадка составила порядка 12%. увеличилась. И с пятым плечом. Вроде все классно, но обратите внимание, просадка составила 25 с лишним процентов, то есть почти 30%. И вот тут уже должны для себя понимать, а вот готовы ли вы терпеть такую просадку. Мы сейчас смотрим историю и видим, что мы заработали в 3,5 раза увеличили свой депозит. Конечно, это классно. Но запустив ваш робота не с начала года, а вот перед этой просадкой вы могли начать торговлю и тут же потерять 30% вашего депозита. И вот в этот момент возникает вопрос, смогли ли вы продолжить дальше использовать данного робота. К концу года робот тоже заработал вам такие же деньги. Ну, точнее, заработал бы меньше, потому что вы его меньше использовали. Но, тем не менее, то есть вы попали бы вот на эту кривую. Вот она резкая просадка. И тоже вы с 2 миллионов заработали бы. Полтора миллиона вашу прибыль составила. Ну, тоже классно. Почти 10%. Ну, 70% заработали от счета. Да, всего там за несколько месяцев. Но вот эта просадка, она очень критична для трейдера. Хорошо мы в начале года запустили. Или хорошо, если мы запустили вот здесь, в этой точке. И сразу у нас все пошло вверх. А вот если в этой точке, то все сразу пошло против нас. И вот это очень опасный момент, когда здесь находится, когда в этот момент запускается робота. А вы изначально никогда не знаете, что будет завтра. Просадка или наоборот профит. Роботу все равно, у него есть определенный алгоритм, и он по этому алгоритму работает. Но вот вы должны понимать, что такое маржа. Это не значит, что мы только про роботов говорим. То же самое и при ручной торговле. Вы заходите в рынок, вы работаете с плечом, то есть вы покупаете контракт, но вы не можете его как акцию держать бесконечно долго, потому что у вас просто наступит кол. Как это все происходит? Сейчас это поподробнее рассмотрим. И вот здесь еще важно понять, что а хватит ли у вас вообще денег. То есть у вас можно взять и десятый плечо, и тогда просадку у вас составит не 25. Давайте десятый плечо возьмем еще раз и проведем тесты. Берем десятый плечо, то есть брокер требует у нас 10 процентов, окей, и проводим бэк тест. Опять смотрим отчеты просадка составляет почти 50 процентов отсчета хотя вроде бы график выглядит так же мы также заработали и заработали уже 400 процентов вот доходность составила 400 с лишним процентов года не годовых а 9 месяцев то есть в год получалось бы вообще свыше 500 процентов ну, хватит ли у вас сил выдержать такие просадки и хватит ли у вас счета то есть в какой то момент может так случиться что брокер просто может вашу торговлю остановить давайте посмотрим как это происходит тестирование мы провели теперь смотрим что может произойти опасность маржинальной торговли вот какая опасность может быть при использовании плеча покупка акций все понятно маржа 100%, первое плечо, брокер вообще все равно, что происходит с вашим счетом. А вот фьючерс на нефти, ну давайте для примера возьмем, что стоит он 40 тысяч, а ГО 4 тысяч. То есть плечо там не 8,67 у нас было, а плечо десятка. Ну здесь я опечатался, здесь маржа будет 10%. И вы можете купить, имея 40 тысяч на счету, можете купить контрактов на 400 тысяч рублей. Но ваших денег вот в этих 10 контрактах всего 40 тысяч. И если актив на 10% против вас пойдет, подешевеет, вы скажем купили, а он на 10% стал дешевле, то ваши деньги заканчиваются. И здесь что делает брокер? А брокер вам ни копейки денег не дает долг. Как только ваши деньги закончились, он просто вашу позицию ликвидирует. Вы эти 10 процентов теряете вы не брокер отдаете брокер заработал только на вашей комиссии но он свои деньги вам ни копеечки не даст он вас закроет причем закроет немножко раньше на всякий случай на случай каких-то там быстрых движений чтобы мы успеть то есть вот вы должны понимать что вы можете и с 20 плечом зайти раньше были и для рубль доллар и 30 плечо можно было использовать но там уже небольшая Просадка даже в 5% с 20 плечом. Уже ваши деньги заканчиваются. И вы вроде бы угадали направление. И хорошо зашли. И после этого все пошло в вашу сторону. Но вы уже без позиции. Брокер лишь ваш, либо вашу позицию там закрывает. Либо ее урезает. И вы уже когда идете в, вашем, в вашу сторону. Уже зарабатываете не то. То есть ваша стратегия ломается. Вы купили 10 контрактов. Просадка, брокер половину закрыл, и когда происходит обратный рост, то вы уже вроде как зарабатываете, но уже гораздо меньше, и возвращаясь в ту же точку, вы в убытке. Почему? Потому что вернулись вы с меньшим количеством контрактов. Вот опасность маржинальной торговли. То есть вы должны обязательно закладывать, что учитывать просадку, учитывать вот, вот это плечо, чтобы у вас хватало денег в случае просадки. Еще может ГУ увеличиться, то есть какие-то праздники, новогодние праздники, а вы хотите позицию через Новый год перенести, там еще брокер на 20, 30, 40% может ГУ поднять, то есть у вас вроде все хорошо было с позицией, вдруг новогодние или майские праздники и у вас бац, позиции не хватает денег, чтобы ее поддерживать. Вот такая вот опасность. Поэтому будьте осторожны и вы должны вот это понимать. Как подбирать? Ну, я рекомендую обязательно при торговле, в любом случае, чтобы 50% денег было в свободно от ГО. То есть нельзя, если у вас 40 тысяч рублей с 10 плечом работать. 50% денег должно быть свободный, свободно от торговли. На всякий случай. То есть имея 40 тысяч на счету, при таком ГО, Пять контрактов это максимум вообще, что можно. Больше пяти контрактов открывать нельзя. Ну, конечно, если вы торгуете вручную и вы контролируете позицию, сидите перед монитором, можно плечо увеличивать. Но тогда вы должны понимать, где вы будете крыться. Чтобы крылись вы, а не крыл вас брокер. Я благодарю всех за внимание. Надеюсь, видео вам было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если кого-то заинтересовали торговые роботы комплект, можете вопросы дополнительно написать на нашу почту kbrobots.ru kb На все вопросы обязательно ответим. До свидания.